повторения предыдущего материала, так как это закрепляет наши запоминания, и мы становимся более успешными. Кроме того, эта таблица она сводит все вместе, и мы здесь конкретно и ясно видим пределы от начала и до конца. Когда все собрано вместе, то очень хорошо ориентироваться, так как видишь крайности. И это все помогает хорошо ориентироваться, вспоминать и отрабатывать наши упражнения. Итак, посмотрим внимательно. В английском языке, как и в русском языке, есть три типа времени. Первое время – это будущее время, это верхняя горизонтальная строка. Вторая строка – это настоящее время настоящее время и третья горизонтальная строка это прошедшее время. Кроме того у нас вы видите еще три э, вертикальных колонки. Первая это вопросительные предложения. Вторая колонка утвердительные предложения. И третья колонка это отрицательные предложения. Сегодня мы будем э, рассматривать и изучать утвердительные предложения во всех трех временах в будущем в настоящем и в прошедшем времени хочу отметить посмотрите внимательно если в вопросительных предложениях глагол love нигде не менялся основной и в отрицательных предложениях love, love, love, love нигде не менялись то в английском утверждении в будущем времени он тоже, глагол, глагол, не меняется love. В настоящем времени тоже не меняется. Но вот когда употребляется местомение он и она, к глаголу love добавляется s. Глаголу love добавляется s. А в прошедшем времени глагол love полностью меняет свою форму. К нему добавляется окончание «д», но здесь пока форма не меняется. А если глагол неправильный, мы рассмотрим, что это будет. Там даже он поменяет свою обычную форму. То есть, если, например, было take, то будет «тук». Перед нами утвердительное предложение будущего времени. Будем работать и отрабатывать. Итак, первое предложение. Она будет пить. Это будущее время. Утверждение. Она будет пить. Будущее время. Утверждение. She will drink. She will drink. Второе. Он будет пить. Время какое? Будущее. Предложение какое? утверждение как скажем he will drink he will drink запомните после элемента will никогда не ставится частица to he will drink третье мы будем пить мы будем пить время какое? будущее Предложение какое? Утверждение. Как скажем? We will drink. We will drink. Четвертое предложение. Они будут пить. Время какое? Будущее. Предложение какое? Они будут пить. Утвердительное. Как скажем? They will drink. They – кончик языка. Между зубами вытянут вперед. They will drink. Пятое предложение. Ты будешь пить, и вы будете пить шестое. Оно звучит одинаково. Ты и вы в английском языке разницы нет. You. Как, э, время какое? Будущее. Предложение какое? Утвердительное. Как скажи? You will drink. И во втором случае. You will drink. Седьмое предложение. Я буду пить. Время какое? Будущее. Предложение какое? Я буду пить. Утверждение. Как скажем? I will drink. I will drink. Или сокращенно еще говорит. I'll drink. I'll drink. Можно? и I will drink. Восьмое. Катя будет пить. Время какое? Будущее. Предложение какое? Утверждение. Утвердительное. Как скажем? Cat will drink. Cat will drink. Напоминаю, после элемента will частица to перед пить не станется. Не, не ставится. Собака будет пить. Девятое предложение. Время какое? Будущее. Предложение какое? Утвердительное как скажем Dog will drink Dog will drink Десятое Бабушка и дедушка будут пить Время какое? Будущее Продолжение какое? Утвердительное Как скажем Grandmother and grandfather will drink Grandmother and grandfather will drink 11 предложение дядя будет пить чай время какое? будущее предложение какое? утвердительное дядя будет пить чай uncle will drink tea uncle will drink tea 13 он будет пить водку время какое? будущее предложение какое? Утвердительное. He will drink vodka. He will drink vodka. 14. Гости будут пить спрай. Предложение какое? Утвердительное. Время какое? Будущее. Как скажешь? Ghost will drink спрайт. Ghost will drink спрай. Цветок 15. Будет пить воду время будущее предложение утвердительное Flower will drink water Flower will drink water 16. -е. мы будем пить вино время будущее предложение утвердительное we will drink wine we will drink wine семнадцатое растение будет пить воду время какое будущее предложение утвердить как скажем plant will drink water plant will drink water восемнадцатое друг будет пить чай friend will drink tea friend will drink tea Девятнадцатое. Кот будет пить молоко. Время. Будущее. Предложение. Утверждение. Мы ну утверждаем. Cat will drink milk. Cat will drink milk. Двадцатое. Лиса будет пить воду. Время какое? Будущее. Предложение какое? Утвердительное. Как будет? Фокс. Will drink water. Fox will drink water. 21. -е. Я буду пить водку. Предложение какое? Утвердительное. Время какое? Буду пить. Будущее. Как скажем? I will drink водка. I will drink водка. Итак, если говорить об утвердительных предложениях в будущем времени то у них используется элемент will, как видите, используется элемент will. Всегда на первом месте ставится местоимение, потом идет элемент will, а потом глагол. Глагол никогда, никогда глагол в вопросительных э, предложениях, в э, отрицательных предложениях и в утвердительных предложениях в будущем времени глагол не меняется. И в данном случае не, не меняется. В основной глагол в будущем времени в утверждении не меняется. Так же, как в вопросительных, так же, как и в отрицательных, в будущем времени в основной глагол не меняется. Продолжаем дальше. Мы с вами посмотрели утвердительные предложения, выше разбирали. В будущем времени, а сейчас те же самые утвердительные предложения в настоящем времени. Давайте начнем э, с первого предложения. Она начинает кушать. Время какое? Она начинает кушать. Время настоящее. Продолжение какое? В Как будет? She begins to It. К глаголу начинать прибавляется окончание s, Потому что э, в утверждении в глаголах, которые идут с местоимениями он, она, оно, к концу глагола прибавляется s. Если местоимение стоит в утверждении он, она, то глаголу s прибавляется. И так будет she begins. To it. She begins to eat. Второе предложение. Коля начинает читать. Время какое? Настоящее. Предложение. Утверждение. Как скажем? Nick begins to read. Nick begins. To read. Коля это он. А там, где он, она, оно, к глаголу начинает, в данном случае begin прибавлять s. Nick begins to read. Третье предложение. Он начинает плакать. Он все вместо умения, Значит, глаголу начинает, надо добавить S. He begins. To cry. He begins to cry. Четвертое предложение. Директор начинает управлять. Director begins to manage. Director begins to manage. Поскольку директор это он, значит там... После местоимения он, она, но глагол, который идет за местоимением, в данном случае начинает, надо прибавлять окончание s. Начинает begin переводится, Значит begins. Director begins to manage. To manage – управлять. Пятое предложение. код начинает прыгать. Время какое? Настоящее. Приложение какое? Утвердительное. Cat begins to jump. Cat begins to jump. После глагола begin в конце прибавляется s, потому что код он, а там, где место менее он, она, оно, и с ним идет глагол, то к нему сразу добавляется окончание s. Следующий глагол, который идет прыгать, ему не добавляется связь только к тому к глаголу, который стоит ближе к местоимению, в данном случае кот. Начинает что делать? Если сомневаетесь ставить частицу ту между начинает и прыгать, то задавайте вопрос. Кот начинает что делать? Если есть ответ на него прыгать, значит ставьте смело частицу ту. Итак, cat begins to jump. Шестое предложение. Оно начинает падать. It begins... Что делать? Значит, ставить надо части To fall. It begins to fall. Петя начинает забывать. Седьмое. Pete... Это он... Значит, в окончании S к глаголу начинает. Begins. Pete begins. Что делать? Значит, надо часиться. To, to fall. Pete begins to fall. Восьмое предложение. Он начинает свою речь. He begins his speech. He begins his speech. Тут глагола нету после начинается. Поэтому частица не ставится. He begins his speech. Девятое. Кот ест свежую рыбу. Время настоящее. Предложение какое? Утвердительное. Ну, все, утверждаем. Без всяких частиц do и does их здесь не употребляем. Они только в настоящем времени употребляются с отрицательными предложениями и с вопросительными. Итак, кот ест свежую рыбу. Кет is, IT добавляем обязательно, потому что код он. CO, CAT, ITS, ITS, FRESH, FISH. CAT есть IT, но поскольку код он, значит, S надо прибавить. CAT, ITS, FRESH, FISH. Десятое. Они начинают кушать. They begin. Что делать? To eat. Почему не ставим после begin s? Потому что только когда есть местомение он, она, оно. Они это похоже, но это множественное число. Они. Значит, глагол не меняется. Глаголу. Прибавляется окончание s, в данном случае begin, только когда перед ним стоит местомение он, она оно. В данном случае не стоит он, она оно. Значит, глагон begin не меняется. Итак, they begin to eat. Они начинают что делать? To eat. Кушать. Значит, частицу-то уставляет. Одиннадцатое предложение. Мы плаваем на речке. Время какое? Настоящее. Продолжение какое? Утвердительное. We swim on the river. We swim on the river. Двенадцатое. Ты плаваешь брасом. Время какое? Настоящее. Утвердительное. You swim by brass. You swim by brother. 13 предложение директора начинает пить вот там был он директор Четвер... четвертое предложение было он, значит мы глаголу прибавляли начинает окончания S. director begins to manage а здесь директора это множественное значит директора то не он а они множественные значит глаголы начинают S не прибавляется. Итак, будет как directors begin to drink. Начинает что делать? To drink. Пить. Четырнадцатое. Вы режете свое масло. You cut your butter. You cut your butter. Кстати, глагол «кат» — он это неправильный глагол, и он всех в всех трех формах, он везде кат, кат, кат. Пятнадцатое предложение. Они плавают. В настоящее время, настоящее. Утверждение, утверждение. Глагол будет плавать, менять, плавает? Нет, не будет меняться. Почему? Потому что вместо менее они. Это множественное число. Если бы он плавает, да, было бы. He swims. А если они, будут просто They swim. They swim. 16. Они начинают говорить. Прибавляем что-нибудь к Нет. Потому что местоимение множественное число перед ним стоит. Если бы он был, было бы, бегин добавляли бы м -м, окончание s. А так будет просто. Не забывайте про частицу to. Начинает что делать? Если вопрос такой можно поставить, значит, частицу сразу ту вставляете. Итак, 16. Как будет? They begin to speak. They begin to speak. Они начинают говорить. 17. -е. Они режут на хлеб They cut our bread. They cut our bread. 18. -е. Я режу свежие яблоко. В настоящее время? Настоящее. Утвердительно. Утвердительно. Я режу яблоко. Я же не режу свежее яблоко. Было бы отрицательно. Значит, настоящие утвердительные. I cut fresh apple. I cut fresh apple. Девятнадцатое. Студенты начинают резать. Если бы было студент, значит, начинает надо было окончание S прибавлять. Но поскольку студенты множественные, значит, все как есть, так есть. Students begin. Что делать? To cut резать. Надо было частицу ту ставить. Student begin to cut. Коты едят свежую рыбу. время какое? Настоящее, утвердительное. Что будет? Множественное число. Cats eat cats eat fresh fish cat eat fresh так, какие можно сделать выводы по этой таблице? В настоящем времени, в утверждении, в утвердительных предложениях, в отличие от вопросительных и отрицательных, там частицы «ду» использовались и «дас». Если отрицательно отрицательные предложения, то там были еще э, отрицания, приваляя здесь not, «ду» do и «дас». А в вопросительных предложениях Частицы эти «ду» и даст абсолютно не используются. не используются. Идет местоимение, идет глагол. Он меняется, глагол тогда, когда перед ним стоит местоимение «он» и «она». Или «оно», или «директор», или «Коля», или «Петя», или «Валя». Вот. Тогда глаголу добавляется окончание «с». Если же... «ОНИ» стоят или «Мы» там начинаем что-то, или «Ты» начинаешь там или плавать, или резать, или «Вы» начинаете резать, то к глаголу никакое «С» окончание не прибавляется. Если в множественном числе студент или э, там, директора, мы брали случай такой, то там нигде не проявляется глагол. Только окончание s проявляется в утверждении в настоящем времени, когда… Есть что? Когда есть местомение «он», «она», «оно», тогда глаголу, который любой с ним глагол идет, прибавляется окончание «с». Мы переходим с вами к простым утвердительным предложениям, которые нужно использовать в прошедшем времени. Вы хорошо помните, что когда мы рассматривали прошедшее время, и вопросительное, а также отрицательное предложение в времени, в вопросительных использовалась частица DID, которая ставилась на первое место. В отрицательных предложениях прошедшего времени мы использовали эту тоже, частицу DID вместе с отрицанием NOT. То есть, вот какое можно делать? Что? Частица DID, которая принимала и ставилась на первое место в прошедшем времени, и в отрицательных предложениях прошедшего времени с давлением э, отрицания нот. Здесь, в этом случае, в утвердительных предложениях прошедшего времени частица DIT никакого участия не принимает. Так же, как частицы до и да в настоящем времени. В утверждении они не принимают участие. И частица Здесь тоже не принимает участие в утверждении прошедшего времени. Будем отрабатывать. итак Первое предложение. Он читал эту книгу. Время какое? Прошедшее. Предложение какое? Он читал эту книгу. Утверждение. Не отрицание а же? Нет. Потому что... Как будет отрицание? Он не читал эту книгу. А поскольку он читал эту книгу, значит это утверждение, прошедшее, как будет? read this book. He read this book. Глагол read, неправильный глагол. Его надо смотреть в таблице, неправильный глаголу, в прошедшем времени. Нашли колонку вторую, напротив read, читать. Там написано read. Значит, смело вставляем сюда, потому что глагол неправильный. Его форму прошедшего времени. He read this book. Следующее предложение. Второе. Говорила глагол. Это прошедшее время. Говорила. Говорил, говорила, говорили, говорила. Он говорил. Она говорила. Мы говорили. Все прошедшее время. Там в таблице неправильных глаголом. Напротив глагола говорить. Speak. Найти надо. Прошедшее время, время past, past, То есть прошедшее время, там написано, в первой колонке, speak, потом spoke. Дальше spoke, Ну, нам не надо, нам вторую где прошедшее время. Spoke, значит смело сюда вставляем spoke. She spoke about this film. She spoke about this film. Она говорила об этом. Третье предложение. Тетя плавала на речке. Глагол плавать неправильный глагол. Плавать свим. Э, прошедшая форма, если посмотрите по таблице, вторая колонка, там будет прошедшее время неправильных глагола. Будет swam. Значит, как бы and swam on the river. Тетя плавала на речке. Четвертое предложение, перейдем. Коля, резал их бумагу. Время какое? Прошедшее. Что делал Коля? Резал. вы их. Зейр. Как сказать? Кстати, глаголы резать неправильные тоже. Тоже таблицу неправильных глаголов в конце книги любого учебника старших классов. Нашли неправильные глаголы, ничего страшного. Ищ, ищите резать кат. Смотрите везде в колонках, там, которые вертикально идут, везде напротив э, глагола cat резать. Форма его не меняется. Он везде в трех формах одинаковый. Кат, кат-кат. Не проникал. Значит, смену вставляете кат. А вообще надо брать из второй колонки. Но там написано CAT, потому что там всех.. Он не меняется этот глагол, всех трех формах одинаковый. Итак, как вид. Ник, ник, кат, заир пепе. Ник. КАТ ЗАИР Пятое предложение. Мы читали свежую газету. Мы уже говорили об этом что читать. Употребляли слово «независимо он» или «мы», «множественное число» не имеет значения. Тут используется местоимение, и глагол надо брать в прошедшем времени. Поскольку глагол неправильный, по таблице неправильный глагол, находим напротив «рит» вторая колонка red «We're red fresh». Ньюспейпе. We read fresh newspaper. Вот и все. Они смотрели телевизор. Значит, прошедшее время, утверждение. Смотрим э, глагол. Если глагол watch, смотреть, ищем таблицу неправильного глагола. Смотрим, да его там нет. Если его там нет, watch, значит, это глагол правильный. А если глагол правильный, смело прибавляйте к нему окончание д и весь вопрос вот и вся цена вопроса если глагол правильный его в таблице значит неправильных нет нету смело добавляйте окончание глаголу д Итак, как будет they watched they watched TV они смотрели телевизор they watched TV ты видел наш фильм седьмой Глагол, глагол, глагол, глагол видеть. Смотрите в не, таблице неправильных глаголов в конце учебника любого старших классов. Глагол си si нашли. Так, глагол неправильный, значит, есть он там такой. Значит, вторую колонку ищите вертикальную напротив глагола си, si", находите со. So". Вставляете сюда, что будет. You saw our film. You saw our move. Да хоть как. Вы бегали по тропинке, восьмое. Бегали ищем глагол неправильных глаголов. Неправильный нашли run есть. Смотрите, также как кат-кат-кат, так и здесь run run run. Глагол нигде не меняется, смело вставляете сюда. You run in the pass. You run in the pass. You run. Пеш. Пеш. Тропинка. Пеш. Девятое предложение. Они ходили в школу. Предложение, э, глагол ходить неправильный. Или правильный. Давайте посмотрим. Переходим туда. Ищем. Есть. Глагол ходить. «go». Дальше. Едем. У него вторая форма есть. Прошедший уровень went все сразу из таблицы неправильно. глагола переносим сюда. И так будет. They went to school. Они ходили в школу. They went to school. They went to school. Гос гулял в лесу. десятый Гулял. Как сказать? Ищем слово гулял. Вок. Вок ищем. Вок. В этом его там нету. Значит, этот глагол правильный. Смело прибавляйте к нему д в конце. Итак, как бы. The last, гость. Вокт, вокт. Добавляем Д, а говорим как бы ты в конце. The вокт. vokt, in the forest. Гость гулял в лесу. The West, vokt, in forest. 11 одиннадцатый. Гость ходил к мосту. Также э, глагол «ходил» неправильный. Значит, ищем по таблице неправильный глагол. Как будет? «Went» – вторая форма прошедшего времени. сюда вставляем. 11-е предложение. «Guest went to bridge» сходил к мосту. Папа ездил автобусом. Двенадцатое. Фазе. венд Бай бас. Ездил это, как и ходил. Прошедшую форму берете. И все. Фазе. went Бай бас. Школьник пел песню. Глагол какой? Пел. Надо посмотреть. Там его нету. Значит, глагол правильный. Значит, добавляете S э к нему. Schoolboy sings song. Song – песня. Schoolboy sings song. Брат мыл свои руки и лицо. Прошедшее время мыл. Посмотрим глагол. этот. таблица неправильных глаголов его там нету, значит он правильный, добавляем к нему смело «д». бразе, вождь, вождь, вождь, вождь, his hands and face, бразе, вождь, his hands and face, face лицо, hands руки, бразе, вождь, his hands and face, пятнадцатое Родили Господи. Родители ели свой суп. Прошедшее время утверждение. Parents eat чей суп родители ели. Их their soup. Parents eat their soup. Шестнадцатое предложение. И катался верхом на коней. Как кататься? Ride. Right. Глагол правильный. Не, глагол неправильный находим в таблице. Значит, там он читается как road. You road on the horse. You road on the horse. 17 предложение. Ты спал на кровати или диване? Это утверждение прошедшего времени. Ты спал на кровати или диване? Ну, тут немножко неправильно сформулировано предложение. Ты спал на кровати, будем считать, а то если или на диване, это как вопрос. Ты спал на диване. Прошедшее время, как мы скажем. глаголы, ищем в таблице неправильный глагол. Есть там такой выгол или нет? Есть. Выгол неправильный. Там написано вторая форма. Значит, выбираем ее и сюда оставляем. You slept on the bed. You slept on the bed. 18-е предложение. Твой папа плавал на речке Прошедшее время утверждение. Йо фазы Йо фазе. Глагол. Какой? Н... Неправильный. Свем он заривы Тоже по таблице находить. Прошедшее время от глагола свим. Свем он зарива. Девятнадцатое предложение. Моя сестра отвечала на вопросы. Отвечала. Ансэ. Смотрим по таблице, его там нет. Значит, он правильный. Значит, к слову, отвечала глаголу. Надо проявлять д. Итак, my sister answered on his questions. My sister answered on his questions. Она стояла у их на 20 двадцатые ищем в таблице неправильный глагол. Ничего там нету. Значит, глагол правильный. Значит, вернее, есть глагол такой. Значит, он неправильный. Смотрим вторую форму. Вторую форму смотрим. Значит, stood stood stand стоять. Студ. Вторая форма. Прошедшее время. Значит, вставляем. She stood at window. She stood at window. Она стояла вот 21. Так. Сосед сидел на диване. Какое время? Прошедшее. Неправильный глагол находим. Как будет? Сосед. Neighborhood. Neighborhood. Set. On the sofa. On the sofa. 22. -ое. Кот дремал в кресле. Время прошедшее, утверждение. Глагол неправильный. По таблице на, нашли его. Прошедшее время взяли вторую колонку вертикально. Итак, как бы. Cat slept in the armchair. Cat slept in the armchair. 23. Предложение. Возьмем здесь вместо кто? Петя спал в моей кроватке. Утверждение прошедшее время. 23. Петя спал в моей кроватке. Pete slept. Глагольный правильный вторая форма. In my little bed. Pete slept. In my little. 24 четвертый продолжение. Дети падали на льду. Падали. Падать. Глагол fall to fall. В прошедшем времени находим неправильно. Feel. Children. Feel. On the eyes. Children. Feel. On the eyes. Итак, дорогие друзья, в простых утвердительных предложениях прошедшего времени частицы D не используется. Она используется только в прошедшем времени в вопросительных и отрицательных предложениях вместе с отрицанием нот в отрицательных. Форма основных глаголов меняется, если глагол правильный добавляется в конце D. Работал, значит, вог вокт. Гулял в вок, значит, вы добавляете. под вокт. Смотрел «воч», Правильный глагол. «вочт». Если же глагол неправильный, то берем вторую форму. Там в основном глаголы меняются. Меняют свою форму. Итак, дорогие друзья, краткий вывод об утвердительных предложениях. Утвердительные предложения в будущем времени формируются при помощи элемента will, который ставится в середине предложения сразу после местоимения. Потом идет глагол. Глагол э, в утвердительных предложениях будущего времени, основной глагол, не меняется. Он будет, например, любить. Как вы скажете, he, will, love. Глагол не меняется. В настоящем времени утвердительные предложения формируются без частиц do и does. Will употребляется элемент в утверждениях в будущем времени. А в настоящем времени частицы do и does, которые были в вопросительных предложениях, Которые и дуидас в отрицательных предложениях, в утверждениях в настоящем времени они участие не принимают. Идет местоимение и глагол. Я читаю, я пишу, мы носим. Если же стоит местоимение он, она или оно, то к глаголу, который идет вместе с этим местоимением, прибавляется окончание с. Например, he reads, он читает, she reads, it runs, he runs, she runs. К глаголу прибавляется, если местоимение он, она, оно, прибавляется к глаголу окончания s. Все запомнили. И переходим к утвердительным предложениям, которые будут в прошедшем времени. Здесь тоже частица DID не используется, не используется. Она только используется в вопросительных предложениях на первом месте и в отрицательных предложениях в прошедшем времени с отрицанием not. А в утвердительных используется только местоимение и только глагол. В прошедшем времени я читал, она читала, мы писали, они писали. Что мы делаем? Открываем таблицу неправильных глаголов. Смотрим глагол. Если там его нет, смело к этому глаголу прибавляется окончание «т». Все. Если глагол неправильный, значит, он там есть. Ищите его вторую форму. Вот вторая колоночка. И там прошедшее время. И этот глагол. Глагол вставляете в предложение. Например, я видел... Я вижу «ic», а я видел «isobune». Почему? Потому что неправильный глагол, и мы ее берем из таблицы. Вот на, эту, на этом и все, дорогие друзья.